Мы обратились в компанию «Землечист» для того, чтобы сделать стоянку для двух, по сути, машин и несколько дорожек. Ну, мы считаем, что ребята отработали вполне нормально. Особенно творческий подход к укладке дорожек у ребят. Очень хороший мастер по укладке плитки. Очень качественно работал. Очень спокойно, сосредоточенно, как-то без каких-либо замечаний. Вот. Поэтому мы считаем, что в принципе все достаточно благородно выполнено. Организатор Евгений выполнял свою работу четко. Ребята не прохлаждались, не, практически не отдыхали, работали слаженно, очень аккуратно, молчаливо, как бы спокойно. Все хорошо.